Здравствуйте, дорогие мои! Меня зовут Радагаст, и сегодня мы побеседуем о вечном конфликте реализма с эстетикой. Особенно в интернете большое количество сайтов, блогов, видеоканалов о том, как оно вот на самом деле. Они в взахлёб рассказывают нам о том, что средневековые замки не могут существовать в мирах фэнтези, что эм, варвары не имеют права разгуливать в набедренных повязках кольчужных бикини, что мечами огромного размера и веса невозможно управлять, что из-за спины меч э, достать невозможно, что двойные топоры надо выбросить на свалку, и вместо этого взять всем копья и так далее, и тому подобное. Это все хорошо и увлекательно, и я сам первым готов сознаться, что поглощаю часы и часы такого контента ежедневно, с, удов с удовольствием поглощаю. Да, и в общем-то к реконструкторам я отношусь давно с глубоким и теплым уважением. Но есть один момент, который они все либо упускают, либо, ну, как бы делают вид, что его нет. Этот момент, если кратко, он сводится к тому, что в или в геймдизайне, в миросозидании, в прочих подобных и весьма похожих друг на друга видах деятельности, можно и вполне нормально начинать с разных исходных точек. Да, можно начинать с того, насколько какой-то элемент сочетается с нашим настоящим миром, с его законами физики, физиологии, экологии, культурологии и кто знает чего еще, и пилить от этого. И тогда действительно все расы, за мелкими исключениями, будут стоять, скажем, на одном уровне развития технического. Они все будут иметь ну, более-менее схожий общественный строй. Они будут сражаться с копьем и щитом замков они не будут строить, с драконами не будут воевать, и все будет хорошо. Ну, то есть, как хорошо? Если таким мастерам от этого кайф, и, а игрокам их э, от этого тоже кайф, то кто мы такие в самом деле, чтобы им это запрещать? Ролевая полиция, что ли? Однако можно и вполне натурально совершенно с другой стороны заходить. И таких сторон есть у нас несколько. И особенно обидно бывает, когда фанаты вот этого вот реализма, они вынуждают нас отказаться от чего-то полезного, а потом этим совсем не пользуются. Одна из моих частых претензий – это оружие в пещерах. Есть такой классический контраргумент против мечей, топоров, копий и уж тем более там алибард и прочего древкового оружия. И этот контраргумент в том, что вот в пещерах у нас как бы проходы ему узкие, поэтому там со здоровым ковыром там не особо развернуться. Оно как бы и верно, ну, частично, то есть, как бы, тыкать все равно можно, э, колоть можно. Э, но, ладно, дискутировать не будем, но вообще, как бы, большого ума не нужно, чтобы додуматься до ограничений по техникам владения тем или иным оружием, а не по самому оружию. Наличие в руках меча или копья совершенно не обязывает воина крутить его, как вертолет во все четыре стороны. Однако, ч... но ладно, как бы, предположим, что, да, действительно так. Но чуть что, в фильмах, в играх, где угодно, мы видим огромные, в десятки человеческих ростов, дворские залы, затмевающие и их гигантские естественные пещеры с водопадами, озерами, а то и вообще иногда заменой тесных каменных подземелий на лесную чащу или еще того хлеще степь. Все это места, в которых разудись плечо, размахнись рукав, вполне может быть добротной техникой и тактикой. И тогда наличие кого-то с таким оружием будет просто означать их неудобство относительное в одних ситуациях и превосходство в других. А это уже вполне нормальный рабочий момент, который можно отдать на э, откуп э, игроку. Но я видел много фильмов и читал много игр, в которых сначала долго обсуждается, как вот будет тесно и почему надо брать оружие поменьше или не брать его вовсе. А потом остаток фильма происходит в пещерах, где можно с друг за другом гоняться, а не только топором помахать. Ну ладно, вернемся к возможным отправным точкам нашего дизайна. Во-первых, нет, давайте во-вторых, потому что, во-первых, это как раз все-таки идти от законов настоящего мира. Тоже хороший способ, никто э, против него не возражает. Так вот, во-вторых, можно идти от канона если мы хотим как следует поиграть в игру по сеттингу, который нам заранее уже полюбился. Скажем, по Средиземью, которую я вам постоянно показываю, или по Хогвартсу, или по Миру э, Колеса Времени. Э, а вот, кстати, еще одна. Эту книжку по Средиземью я еще не показывал. Э, или по, э, я не знаю, по Миру Наруто, что у меня тут есть еще. да, Или, или еще по чему-нибудь такому. Э, в этом случае нас существенно меньше интересует как наша игра стыкуется с реальным, настоящим миром, гораздо важнее то, как она стыкуется и как она рифмуется с уже известным нам каноном, потому что играем мы ради него. И если вы делаете персонажа, я не знаю, Клингона, то его оружием должен быть Бэтлэх. И плевать на то, что это совершенно дурацкое и малофункциональное оружие. Ваш персонаж будет куда меньше по душе, как вам так и вашим друзьям, играющим вместе с вами. Если вы ему дадите, я не знаю, обычный топор или там кастет, или оставите с одним дизраптором. Каждый из этих пунктов сам по себе хорош и объясняем сам по себе, но он не соответствует канону, а значит еретичен. В следующих можно и довольно часто нужно идти со стороны того, какую эстетику и какой антураж мы хотим получить. И пилить правдоподобие уже оттуда. Когда-то давно, лет э, минимум 7 назад, судя по архивам интернетов, я назвал это словом реалистификация. Когда мы сознательно выбираем себе точку, которую хотим достичь, и дальше пытаемся объяснить ее достижение, Такими законами сеттинга, природы, окружения, магии, чтобы это достижение звучало вполне нормально и не только не мешало, но и помогало вживанию игроков своих персонажей, их синхронизации с окружающим их персонажей миром и достоверному восприятию ими игроками разных граней сеттинга. Это очень хороший добротный метод, но он полностью противоположен классическому подходу про то, что вот так вот нельзя, а надо эдак. Нам нужно, нам нужно, нам, нам, нам, которые играть будут с, э, садиться, нам нужно именно так. Эдак нам не нужно. Тогда давайте думать, как сделать, чтобы было так. Вот, скажем, замки. Да? Хорошая штука, очень антуражная, очень увлекательная. У меня и самого книг про замки не намного меньше, чем про монстров или про э, что-то еще такое. И э, стоят они, в общем-то, на, э, на ролевой полке. Ну, эм, хм, в ролевом шкафу, скажем так. Полок там уже несколько заставлен. Эм, но вот, что хорошего в замке? В нормальном, средневековом, таком каменном замке. Да все там хорошо. Вы ходили когда-нибудь на экскурсию в замок? Или в какие-нибудь руины? Но не такие с раскопками, а замкоподобные? Наверняка ходили. Это ж полный экстаз, это катарсис. Стены, башни, бастионы, кронверки, равелины, машикули. Это каменное, а то и деревянное вообще великолепие. Эти неотесанные, но идеально подогнанные друг к другу камни восточных замков. Или наоборот, притертые камни из западных арок. Массивные колонны эти, невольно внушающие уважение. баррельефы всякие, лестницы эти с коваными перилами. Как можно от этого от всего отказаться? Единственный верный ответ – никак. Никак, потому что средневековье является, как мы уже недавно обсудили в выпуске про фэнтези, одним из самых важных компонентов этого жанра. Не единственным, но важным. И если что-то для нас важно, то надо за это бороться. Нельзя так вот просто отступать и сдавать позиции даже самым убедительным сторонникам оголтевого реализма. Нам нужны замки. Как их получить? Вот это уже правильный вопрос. И в эту сторону надо думать, добавляя различные элементы, вроде сетки из железных прутьев в каменной кладке, чтобы остановить просачивающихся сквозь камень монстров и друидов, охранных рун, отпугивающих фиолетовых червей, волшебных ритуалов, отменяющих полет для драконов и подобной их нечисти. Можно даже крышу добавить против всяких там летающих арокок, горут, духов или просто птиц, которым, я не знаю, привязали камушки на, самые, на э, клюв и так далее. На каждую проблему, не дающую якобы, не дающую нам достичь желаемого, у нас всегда найдется ответ или объяснение. Надо только немного подумать. Если этот ответ не находится, надо думать еще. И надо искать лучше. Извините. Четвертый метод совмещает некоторые элементы первых, но все-таки он заметно от каждого из них отличается, поэтому мне хотелось бы выделить его отдельно. Это путь от кроссовера. Как и с каноном, мы исходим из чего-то известного, но не одного, а двух. Ну или больше, но именно в основу почти никогда больше двух не кладут, и так, и так хорошо, и так довольно сложно. Так вот, мы исходим из двух каких-то сторон, сопоставляем совмест, совместимые и несовместимые моменты в них, потом это полируем, реали, реалистифицируем и обычной логикой уже додумываем основ, остальное. И тогда уже можно сразу играть. Этот способ уникален, потому что с одной стороны он избит до ужаса, его не использовал только самый-самый ленивый, а то и, в общем-то, если этому ленивому дать подумать, то все равно использовал. А с другой стороны, наоборот, этот метод позволяет стабильно и гарантированно получать уникальные сеттинги. Сеттинги, которых раньше до нас никогда не было. И многие активнейшим образом этим пользуются. Я бы даже сказал, что это более популярно именно в настольных ролевых играх, где мы можем позволить себе ну просто такой дикий эксперимент на недельку-другую, а то и вообще на один день. В литературных кругах все-таки написание и раскрутка книги это месяцы, а то и годы жизни, а жизнь кончается очень быстро. Вот возьмем, скажем, что мы возьмем? Ну возьмем, давайте, Наруту, раз она у меня тут уже лежит, и Хогвартс, две широко известных в узких кругах франшизы. Одна у нас про магическую школу, зелья, волшебные палочки, полеты на метле, трансфигурации и связанного с главным героем неубиваемого главного гада. А другая про школу ниндзя, про беготню по лесу, изучение различных дзюцу, техник, заточенных в, глаз, в глазу и заточенного в главном герое неубиваемого чудовища. У каждой франшизы свои плюсы, свои персонажи и свой сюжет. Сюжет, в общем-то, не так уж сильно и перекликается. Но можно взять, скажем, персонажей с одной стороны, а общую структуру с другой. И сразу любоваться результатом. И если сделать в одну сторону, то что у нас будет? У нас будет команда Синоби. Но будет она состоять из Гарри, Рона и Гермионы. И руководителями будет вредный Снейп-сенсей. Из Гермионы выйдет замечательная Кунаити. Из Дамблдора Хокаге. Хагрид будет учить заключать контракты с монстрами на э, призыв, на Кутилос на Дзюцу. Валдеморт окажется давним врагом скрытого селения. наверняка какой э, с какой-нибудь серинганом или с какой-нибудь еще гадостью в глазу. Э, если делать в другую сторону, то, наоборот, у нас будет э, школа магии, и место руководителя школы займет Сарутоби Хирудзен, третий, конечно же, с основания Хогвартса. Um, Арачимар у нас будет читать лекции по защите от темной магии, какаси по земле... зельеварению. Um, во главе Гриффиндора у нас станет Цунады, а оборотнем будет не Люпин, а э, сам Наруто. Ну или Люпин тоже, но кому он нужен. Um, все вполне рабочее. Вот хоть сейчас садись и играй, а я ведь, в общем-то, и пальцем еще сегодня не пошевелил, чтобы начать думать. И, честно скажем, в шпаргалке у меня совсем другой э, пример был записан. Но этот тоже работает. Итак, мы обсудили четыре различных подхода к созданию сеттинга или воображаемого мира. Подход номер раз. Это дедукция на ровном месте. Исходя из фактов. Просто мы взяли какие-то факты. Вот есть у нас дварфы. Они маленькие, бородатые. Они э, живут в пещерах. И исходя из этих фактов, дедуктивным методом мы как-то э, какие-то э, ну, какие выводы делаем и что-то из этого извлекаем. Метод 2. Это индукция из канона. Э, почему индукция? Потому что это обобщение так или иначе фрагментарных канонических знаний. Канон ⁇ это канон, это книжка, ну, в крайнем случае много книжек. В самом крайнем случае это книжки и еще там, я знаю, сериал на 700 эпизодов. Но рано или поздно он тоже кончается, и там везде какие-то индивидуальные эпизоды, которые происходят. И из этих эпизодов мы должны как-то извлечь общие правила. Ну, некоторые писатели, я не знаю, если читать Сандерсона, скажем, Брандона, то он не стесняется вам рассказать подробно о всех правилах своего сеттинга, но так делают далеко не все. И в любом случае это будет до некоторой степени индукция. Третий способ – это абдукция. Это исходя из целей, то есть мы сразу начинаем с наших выводов, с наших целей и дальше потихоньку идем, идем обратно. Вот мы захотели замки. Что нам дальше делать? Как нам этих замков добиться? Как нам их достичь? Что? Какие гипотезы мы должны формулировать? Какие теории, чтобы достичь этого? И четвертый метод – это композиция из нескольких фрагментов. Это когда мы начинаем от сразу нескольких каких-то исходных точек, Взяли отсюда это, взяли отсюда то, как-то это смешали. Из композиции синергии у нас происходит какая-то какая хорошая, надеемся, штука. И все, можно садиться играть. Если вы знаете другие методы, пишите, обязательно дополняйте. С вами был Радагаст. Если понравилось, обязательно еще увидимся. Удачных вам игр, логичных и красочных миров. Всего доброго.